всем привет мы едем снимать клип для нашей команды дима будет тоже участвовать в этом клипе возьмем оборудование с собой мы приехали съемки будут на фотостудии дима пойдем заберем все аксессуары с собой дима забирай мяч так заберем оборудование надо на второй этаж попасть так Дим слышен смех где-то нам значит сюда где-то тут наши так идем на смех всем привет пойдем Димас готовиться к съемкам где не сказали прямо здесь Причесались маленько. Отснимем сейчас конкретно, да? Конкретный клип будет. Вообще конкретно. Все, готовимся. Все в процессе подготовки у нас. Какое крутое сердце у тебя! Человек с большим сердцем! Димочка, давай! Пирог кидай! У спина Дима наигрался, а спина заболела дедушке! Отлично! Еще разочек. Манекен челлендж, да Отлично, да? Стой, Дим, не двигайся пока. Или что, он все уже в другую позицию? Не-не-не, Надо его не, пол. Разными ракурсами. На деда смотри. Ну-ка, покажи. А, как, вот так? Во -во -во -во. Прошло две недели с того момента, как мы сняли Диму в клипе. Вот, и продолжаем съемки. Сейчас я еду в заведение под названием Black Room. Там будем снимать продолжение клипа. Ну, точнее, не продолжение, а другие сцены для клипа. Ну, все, благополучно добрался до Black Room. Вся наша команда здесь. Еще нельзя, да? А, почти все. <соединяемся> Ожидаем еще. Еще пару ребят. Привет. А <соединяемся> так, давай мне что-нибудь. Я проверю. Можешь свое взять? Раз. Давай вторую тоже. Вторую. Два. Сейчас засветим все. Сейчас да? Вот. Давай еще что-нибудь. Это а аппаратура. Даже колонку лет. Ну, я думаю, угу. она нам не понадобится, там есть. Будет много света, да? Да. Сколько идти надо? Ага. На вы, да? а? а я не знаю, столон уже будет, не уже. Что, все убрать надо, да? Да. Давай. Давай. Снимаешь? Снимаешь. Привет, Тем... привет, Темно только не видно. Ничего. Привет, всем, да. Всем привет. <свят> когда с пустыми княздами играют, это совсем не очень. Так, может, лобанем. За лобаем. Место. Стал на свое место. Вот здесь, да? <смех> ближе к барабану. Барабан, барабан, барабан. Еще? еще? А влада где будет? Так, так, так, так. Барабан, чуть сядь, да. Да. еще чуть-чуть. Угу. Да, чуть-чуть. ты немножко сдвинься, к Саше Эдик. <смех> Всех поставили. Еще, еще прям и ближе можешь, прям на меня. У Димаса не видно даже. Я, тут. я, здесь, я, я здесь, здесь. Я с вами. Вот и закончили съемки для, мо... Боже, <связывается> для моего репортажа, ну ты что-нибудь скажи. <связывается> Все, выбираем инструменты. <связываем> Зачехляем. Зачехляем. Убираем освещение. Освещение тоже надо. Да, надо забрать. Угу. Как только выйдет наш клип, я оставлю ссылочку в описании обязательно. Посмотрите. Всем пока, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал.